Всем привет, с вами канал Рыбохвост. Выехали мы на рыбалочку. Первым делом решили поблеснить. Э, уже блесним минут 5, максимум 10. Василий уже одного сукака в районе килограмма вытащил. Я пока без поклёвок. Будем искать рыбку. Что-то же должно поймать. Такая поразительная. Кстати, приехали это выезжали утром на рыбалку. Погода просто шикарная была. Опа, блин. Погодка просто шикарная была. Да, неудачный заброс. Чем ближе к водоему подъезжали, тем сильнее ветер. Сейчас, кстати, чуть уже стих. Или направление поменял. Волна чуть меньше стала. Волна тут посильнее была. Удилище, если кому интересно. Нефайн. Нордсот. 10.40. Тест. Плетеночка. Фанатик. Опа! Да что ты, глянь. Такая шикарная потяжка была. Катушка тоже нефина. БК-3000. Груз. Стоит 10 грамм. Головка. Резина стоит. Фанатик. Ларва. Кликс Ларва выбрал более удачную позицию, в затяжке стал, леску сейчас не тянет с 10 граммами, все равно думаю увеличить груз, Вот так вообще для затяжка нормально, пока не хочет, Василич уже второго отцепляет, молодец. О, вот такие вот карандаши делаются. Карандашик, карандашик. Поймал я его на фанатик. Боксер. Второй номер. Это сам. Не помню, что за рассветка. Вот такие вот карандашики клыкастые. Ловятся. Попадаются покрупнее. Вот. Уже четыре штуки более менее нормальных поймали. И окуни такого. Грамм 500-600, наверное. Горбатый-пригорбатый окунь. Ребанку разодрал. наш мелкий. Шесть. Ребята, вот такие вот охуяки ловятся. Редко, правда, ловятся. Такой вот прям красавчик. Я не знаю, грамм 350 это так хороший окунь такого мы возьмем на сушку вот так чуть побольше еще у нас окунь это несколько окуней так что окунь есть и это очень хорошо. Те, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Будет интересно. Много чего интересного. Зимой будем готовиться к рыбалке. Зимой не буду ездить на рыбалку. Да, вот таких бы чтобы под 10 бы поймать, было замечательно. Вот такое тихое, укромное местечко. Сориентировался по камням, которые находятся на берегу. Рядом кидал. Вообще ничего. Увидел камни. На камне подошел. На втором забросе поймал. Сейчас был третий. Вот это, вот это уже четвертый заброс. Посмотрим, что тут еще есть. Но тоже, тоже чувствуется, как груз бьется об камни. Подзастревает чуть. То есть дно каменное, должен быть толк. Сейчас мы попробуем поставить другую резину. Сейчас еще один заброс. Поставлю другую резину. От фанатика ларву. На нее окунь хорошо ловится.